Привет всем. Послушайте в качестве введения к касту, может быть, немножко длинноватую, но полезную цитату Константина Крылова, которая была сказана, правда, по совершенно другому поводу. Слушайте. Само представление о взрослом. Вот римское представление, что взрослый – это человек серьезный. Занимается он прежде всего властью, у него она есть. Не надо забывать, что любой взрослый человек в Римской империи, ну если он был лично свободен и не раб, а но, еще глава да, он был глава семейства, то есть это человек, непосредственно управлявший своим хозяйством и другими людьми. Почему, кстати говоря, в античности была возможна прямая демократия? А потому что, извините меня, там каждый обладал навыками правителя, пусть маленькими. Ну да, хотя бы пять человек, вот, ну да. построить я смогу и Именно. организовать их в манипулы или во что-то. Ну, ну да, в этом, ну, по крайней мере, манипулировать ими уж точно. Ну да. вот я же как раз и привел это это самое, да, совершенно верно. Ну вот плюс какое-то количество рабов, которыми надо соответственно. Были, кстати говоря, учебники, как управлять рабами, очень интересно. У нас тут недавно перевели один поучительная книжка. Но я к чему? Главное, что взрослый человек, он занимается властью, имуществом, хозяйством. Ну вот, это такой э, серьезный человек. Ему не до сказок. Современный взрослый человек сейчас, э, кем он управляет и чем он владеет? Анмас. Ну вот, например, у меня ни одного раба. Так О, это, вы знаете, сейчас практически у всех такая ну, проблема. Нет, ну, может быть, у кого-то там сверху э, с этим получше, но, тем не менее, вот у меня ни одного раба. Я не могу сказать, что, например, я управляю детьми, хотя у меня они есть, в том же стиле, в котором их управлял римский отец. Ну, например, у меня нет официального права убить своего ребенка ну, или да. продать в рабство. А у вас у них... даже по большому счету сейчас нет права возражать против его, его или ее брака. Да, что вообще чудовищно. Ну вот. То есть, понимаете, у меня фактически нет никаких прав. У вас, я так подозреваю, их, ну, немногим больше. Ну, практически столько. Вы вот, видите, так вот, соответственно, нужно как-то приучаться к тому, что мы взрослые люди, скажем так, не управляем людьми другими. Ну, я, правда, вот всю жизнь был каким-то маленьким начальником, но по сравнению с римским понятием власти это было ничто. вот как-то так. Если все это звучало несколько похоже на, вы знаете, чьи не так давно высказывания, ну, и которые регулярно повторяются, то, в общем, ну, это намеренно сделано похожим, а тут нет ничего неправильного, то есть то, что сказано, сказано правильно, это и верно и исторически, и, так сказать, психологически, просто, ну, человек еще раз переформулировал своими словами. Uh, что я, собственно, хотел прокомментировать, к чему я это. Лекция посвящена вообще другой теме. Очень интересная. Вставлю ссылку. Кто еще не посмотрел, посмотрите. Uh, Во-первых, учебник, про который uh, здесь Константин упомянул, это. это я скриншот добавил, судя по всему, и речь идет про него. Uh, книжка Как управлять рабами. Марк Сидони Фалкс. Uh, британский автор. Uh, наверное, речь идет про нее. Но я посмотрел, в общем, это написано британцам на основе там, якобы, реальных, значит, писаний, там, реального римского гражданина. Любопытно. Единственное, что нужно учитывать при чтении, книжка, между прочим, продается на озоне и очень недешевая, Ни в бумаге, ни в электронном виде. Я думаю, что, в общем, стоит ознакомиться тем, кому интересно вообще, как, как была устроена традиционная система, я обязательно ознакомлюсь. Единственное, что я постараюсь, наверное, все таки найти английский вариант. Uh, у британцев, к сожалению, учитывая наши там тонкости политические, общемировые, у них есть причина вполне себе искажать информацию, есть, ну, у них есть повод для этого. Поэтому, строго говоря, верить совсем уж всему, что здесь будет написано британцам, к сожалению, нельзя. Если вы будете читать эту книгу на русском языке, то получается вы два перевода, да как минимум. То есть один человек перевел, там, не знаю, с латыни, вероятно, да? что-то там дополнил, переработал и так далее... И интерпретировал, потому что наверняка некоторые вещи нужно еще пояснять, не имея исторического контекста, будет непонятно там. Потому что факт вне окружения, он часто ни о чем не говорит, или, или даже может говорить о противоположном. Там, например, какой-нибудь там жест властный, было ли это, там, не знаю, жестоким наказанием по тем временам, или это была, не знаю, величайшая милость, что иначе могло быть бы гораздо хуже. Без исторического контекста мы этого не поймем. А читая на русском языке, вы еще раз это, ну, как бы, будете читать в переведенном виде. Я не знаю, какой перевод, я этой книжки в руках не держал, да, чтобы перевод оценить, нужно хотя бы сравнить два текста вместе. Так что люди, которые без классического образования, к сожалению, а мы с вами все без классического образования, никто из нас латынь прочитать в оригинале не может, вот, так что мы ни Библию на латынь не можем осилить, ни, там, творение римского Патриция, к сожалению. Поэтому придется доверять. Но все равно, я думаю, в ней что-то интересное есть. И наверняка что-то будет явно знакомо. Потому что мы с вами переживаем, как, как наемные работники, как э, подчиненные государства и так далее. Что-то мне подсказывает, там будет много похожего. Второе. Э, вот, ну там Два собеседника оба сорианизировали, что как-то сейчас вот сложно с рабами. Что-то их как-то вот, ну такая проблема у многих. Однако, если вспомнить... На например, которая звучит э, в фильме «Балабанов», по-моему, снял «Война». Да? Кроме брата он еще снял «Войну». Очень такой знаковый фильм. Вот Это сцена на автобусной остановке, да, там, когда главный герой выходит. И первый вопрос, который он задает, сами знаете, кому. Сколько у тебя рабов? Или, там, Сколько рабов? Ну, и тут сначала упирается, потом в общем сознается, там, два, что ли, он называет цифры, я не помню. То есть, вообще-то говоря, в нашем с вами время... В нашей с вами стране Есть целые регионы Где, я думаю, достаточно большое количество людей Которые имеют вполне себе Что называется, hands-on experience И во владении рабами И в управлении рабами Современными совершенно рабами И даже те, кто, например, вышел из этих семей Там, помните, по сюжету у этого товарища Который, собственно, владел двумя там, что ли, рабами Ну, мы так и не узнали точную цифру Но, в общем, его сын потом поехал учиться в МГУ ну, якобы. ну Ладно, это, это режиссерская придумка, но, в принципе, она, это не, не есть что-то невероятное. Но, в общем, суть в том, что выходить из такой семьи, который видел, как его собственный папа управлялся со вполне реальными в наше время рабами. Он, грубо говоря, ходит по Москве и топчет ее своими ногами. И он знакомится с, с местными, с нашими девушками, женщинами. И он, он же, значит, в силу особенностей своего поведения, а, естественно, у такого человека поведение будет другое, он схватывает комплименты от людей некоторых, например, в том числе от комплименты от людей типа, вот, ладно, без фамилии обойдемся, от некоторых деятелей Русской Православной Церкви, которые будут э, представители его, так сказать, верования, да, приводить в пример местным товарищам, то есть мне, там, и окружающим, да, какие мы вот все бесформенные, там, бестелесные, бесхребетные, не пойми что, которых можно называть э, унизительным абсолютно, да, именно вот э, холопским словом «мужик» это можно, да, но вот э, представителям другой, сказать, цивилизации, да, сказать, которая приехала сюда, их вот уже не получится называть «мужик», ну никак к нему не подходит. Почему? Он вышел из другой семьи, это происходит в наше время. И, так сказать, товарищи от православной церкви, которые комплименты отвешивают, вообще-то должны немножко головой думать и понимать, во-первых, что из этого следует, то есть кому они, собственно, комплимент делают, и почему эти люди по-другому себя ведут. Как получилось, что они такие другие? Почему у них другой набор свойств? Почему у них по-другому поставлено управление? почему у них там не знаю, больше там, решительности, там, смелости и так далее. Все, все, все это ведь оно не, из, не, не из воздуха взялось, не с потолка. Это то, с чем человек вырос. Почему он так вырос дальше? Второй момент, на котором хочется акцентироваться. Вот, очень точно подмечено, что почему вообще была возможна прямая демократия. Между прочим, удивительно, но точно ту же мысль, собственно, только очень кратко, Нил Постман, вот, в лекции тоже вставлю ссылку, где он говорит, Насколько неправильно делать, ставить знак равенства между демократией афинской, да, где у вас там пять тысяч человек, которые, во-первых, это мужчины, во-вторых, это главы семейств, они именно что владеют, да, то есть это настоящие семьи в классическом смысле, они владеют тем, чем они руководят, у них в пределах собственного владения абсолютная власть практически, и умея, имея навыки этого управления, если он успешен в этом управлении, то он может... Быть избранным своими знакомыми. То есть, чем, чем отличается радикально избирание, там, допустим, в Афинах там, или в Римском Сенате, избирали люди, которые лично знали друг друга. То есть, это как если бы, не знаю, там, ну, условно, допустим, вот из нашей тусовки не так давно пытался избраться Йоган Себастьян. Вот я его, как бы, ну, не то чтобы мы прям на короткой ноге, но я, по крайней мере, знаю, кто это. Я с ним лично встречался, да? Соответственно, вот он избирается, я за него там голосую или не голосую. Не потому, что я прочитал какие-то там, или ролики посмотрел рекламные по телевизору, а потому что я лично с ним знаком. Я знаю его мнение там по широчайшему уровню, там, по широчайшему спектру вопросов. И там, я знаю, как он там строит свои отношения там с противоположным полом. Знаю там, как он относится к хозяйству, к путешествиям, еще куча разных вопросов. И поэтому я могу за него осмысленно голосовать или не голосовать. То есть люди выходили, как бы у них предварительный отбор строится на том, что у них есть личный опыт управления. Очень серьезное управление. Между прочим, так сказать, ошметки вот этого вот э, родительства как опыта цивилизованного конструктивного управления, они, в общем-то, остались до сих пор. Те, кому, у кого получается это, вот, до не то, что до некоторые, во многом это случайные явления, да, -то с, у кого-то получается построить, потому что не все еще от него зависит. То есть, <смех> наш современный отец не обладает, как заметили, да, никакими полномочиями особенными. То есть, это такой-то, ну, в общем, элемент случайности в этом есть. У кого-то что-то получилось, а у кого-то что-то не получилось. Но все-таки, у кого это получается, да, то вот это вот родительство в, в нормальном случае, да, это и есть опыт цивилизованного управления людьми. То есть, это не значит, что вы власть у вас может быть и абсолютная даже, но это не значит, что вы деспот. Собственно, если вы деспот, скорее всего, за вас просто не проголосуют, если вы там пытаетесь избраться среди своих знакомых. Если вы успешный человек, и по вам видно, что вы хорошо управляете тем, чем управляете, значит, вам можно доверить что-то большее. Допустим, решать уже не только что-то в вашем доме, это, это как бы на, на вашей ответственности, а можно доверить вам решать вопросы некоторого, так сказать, комьюнити, сообщества. В свою очередь дети, которые вырастают в этой среде, в противоположность детям, которые я привел как пример из фильма «Балабанова», они видят совершенно другую картину, они видят по-другому, причем неважно, мальчики или девочки, и те, и те видят, кто чем на самом деле управляет, кто какие вопросы решает, что человеку, ну что находится в пределах его досягаемости, что не находится в пределах его досягаемости. То есть, например, там ребенок, который видит, что его отец носится там, на, на посылках, как какому там, да, там принести подай, там, обслужи. Ну, а откуда у него, собственно, появится другое представление о власти? И как он потом сможет с всерьез конкурировать в этом вопросе с, с людьми, которые выросли вот в этой вот почти такой вот афинской римской системе? Ну, с той разницей, что там, вообще-то, люди еще и были очень образованы. Да? То есть они не только обладали там, властью, э, могли казнить собственного ребенка без объяснения причин, они еще вообще-то были очень образованными людьми да? ну, для своего там, времени, для своего, для своего сообщества. Но в любом случае конкуренции человеческой просто не может получиться, потому что это как, ну, не знаю, как сравнивать дух инопланетян. Там, один там, не знаю, с Марса, условно, другой там, с Венеры. Ну что их сравнивать, они выросли совершенно по-разному. И в этом смысле, опять же, деятели, которые должны якобы, там, не знаю, быть властителями душ, там, да, и направлять, они вместо того, чтобы вытягивать, скажем так, некоторых забитых и отстающих, они им стучат, так сказать, по башке, что наводит, да, вы наверняка встречали таких родителей там, обоих полов, которые... Все время ставит вам в пример кого-то там из э, чужой семьи и говорит, вот смотри, вот что у тебя не все как у людей, а вот тот смотри там у Васи из соседней квартиры, все у него по-человечески там, и вот у него так получается. Вот фактически эти деятели занимаются вот этим. И это естественно в свою очередь очень деструктивное родительство, то есть если брать, что действительно их же не просто так называют отцы, ну вот это отцы, ну вот такой отец что делать, который вот... Отец в категории «бей своих, чтобы чужие боялись». Вот. Но чужие, естественно, не боятся, они смеются. А может быть, даже еще и какие-нибудь награды присылают. Типа, спасибо за то, что вы нас так сильно уважаете. Про себя, конечно, похихикивать будут. Когда понадобится, они его на шашлык накрутят самого лично. Вот. Но это будет потом. А пока они будут ему типа там всяческие почести оказывать уважение. Что тут можно добавить? Не знаю. Наверное, нужно было бы какой-то выход предложить из всего этого, но... Не знаю. В общем, на этом месте должна быть какой-то рецепт. <laughs> Видимо, если бы я и озвучил какой-то рецепт, наверное, он бы противоречил нашему действующему законодательству. Так что, пожалуй, на этом я вору. Вот, ссылки на лекцию и на книжку оставляю в описании. Ну, а подумайте на эту тему самостоятельно. Пока.